Блять, либо объявляешь мобилизацию, либо нету. она не может быть там частичная, блять, полуторная, нахуй двойная мобилизация. То, -то есть объявили мобилизацию, мобилизуют всех до кого дотянутся. One minute 37 seconds later. Чё ты, сука, бля, базаришь, нахуй, а? Сука, тебе было на, разбил, бля, американское, хуй, ты, блядь!